Всем мои friends, с вами снова Vegas Show и сегодня мы продолжаем проходить легендарнейшую Half-Life 1, да не простую, а ремастер на движке Source. И мне пока нравится этот ремастер, в чем его так многие засрали, я, конечно, не сильно понимаю. Это третья серия, я ее записываю через день, в 10 апреля, и вот сейчас ее сниму. И записывать до выхода первой серии я не буду. Потому что хочу узнать, как бы, реакцию. Ну, до первой, до первой серии этого э, выхода этой игры. Чтобы посмотреть на вашу реакцию, типа, как вы отнесетесь к этой игре. Мы спасли ученого, который, которого, ну, должна была убить турелька, но я же спаситель И поэтому я его спас, его это не убило видите, да. сколько тут у нас разбросанных трупов. Что, пошли? не ну, знаете, вот в Бэкмеза вот еще на обратной стороне вот здесь вот была эта кнопка. А что-то, сейчас смотрю, его нету. Немножко не пойму, это так и должно быть? Или в ремастер забыли это добавить? Загадка, на которую нет вопросов. Ну, раз нету, то и не должно быть, значит. Ну мне ремастер нравится. Чего вы так засрали, конечно, не пойму. Как всегда, я люблю все недооцененное. Мне и ремастер Мафии 2 понравился, если честно скажу. Только там проблема с тем с сохранениями. Кстати, я в первой серии, помните, говорил, что газировка тут ХП не восстанавливает, в отличие от Блэкмеза. На самом деле, я был неправ, и она тут тоже определенная. Газировка восстанавливает одно ХП. Поэтому, друзья, пейте газировки. Как видите, как доказала Half-Life и GTA, это полезно. <свят> Они восстанавливают здоровье. Так, мне, кстати, надо секундомер поставить. Совсем забыл, поставил. Я был неправ, вот видите, иногда. Так, подожди, пока тут постой, хорошо. Ученый. он совсем молчал. Потерял удар речи после того, как... После... О, блин, надо было взорвать этого. Ну да пофиг. Вот как-то странно на ученого напал, упал точнее. А что я говорил сейчас? Ну вот сейчас повторюсь, что запишу эту серию. Что? Нет! Вартигон заспавнился, убил моего ученого. Представляете, какая тварь? Где? Иди в жопу просто. Я не дам никаким тварям из Зена или Ксена. Не знаю, называйте как хотите. До сих пор названия нормального нету. Зен, Ксен. Это то место, откуда существа все эти появляются. Инопланетяне наши, наши. Наши, наши, да, наши, наши. Шучу, не наши. Так, ты стой здесь получается, что? Опять он не пройдет. Ох уж этот ограниченный искусственный интеллект. Надеюсь, там никто не заспавнится, не попытается его убить. <свёздные> Что еще хотел сказать? Я это... Разузнал информацию... Насчет... Насчет... Насчет этого HD-пака, который был в первом Half-Life. оказывается... Его реально в Half-Life Source не добавили. Это типа, его можно через модификации добавить. Типа модификация такая есть, которая как раз возвращает эти текстуры. Вот, модификация есть на Half-Life Source, которая возвращает все эти текстурки. Э -э подождите, подождите. Тут у нас представляете, что. По мне стрелять, по мне. Фух, спас! Я спасатель ученых, друзья, запомните в этой игре нафиг. У нас лифта нету. Это модификация просто на Half-Life, которая э, добавляет все эти HD текстурки из первой части. Но ну, я имею в виду. Ой, нахрен. Подождите, я чуть попозже скажу. Потому что надо I'm собраться right с мыслями. Well, Ученые пугаются, как. О, с Джим идет Такой. Ничего не предвещает беды нафиг. Uh, я принц спасатель ученых, и поэтому иногда вот видите, 5%. что. Стараюсь 5%. действовать аккуратно. Если кто захочет, you... загуглите Half-Life, Hide, uh, Definitive Texture, как-то так называется. И там вот увидите, что модельки NPC стали другие. Высокотитализированные, там вместо Глока у нас Беретта, вместо МП5 у нас М4, это карбин. Круто, я их спас. Я реальный спасатель. Нафиг. И мне это нравится, друзья. Я постараюсь спасти всех ученых, которых возможно. В of файф 2 тоже самое делал. И в Бэкмеза. Ученый, ты понимаешь, что хотел тебя убить? Короче, при, пришли вояки на Черную Мезу, и они всех этих свидетелей хотят уничтожить. В виде ученых, в виде охранников. Поэтому мы против вояков будем воевать. Вот если бы ученый, если бы я не спас ученого, он бы нафиг это... Его убил, застрелил. Вот так вот. Чё, пойдем со мной опять? И к чему я все то говорю насчет этого HD-пака? Это все модификация. Просто обычная тупая модификация. Оу! Что-то... А где музыка? Ой, блин. Так, так, так. Стойте здесь. Идите сюда, идите сюда, идите сюда, идите сюда, я вас спасу, бедняжки Стойте здесь Да, да иди сюда Быть послушным мальчиком Там по кому они стреляют? Вояки эти Вот с этим HD-паком они выглядят как настоящие нафиг люди, а не эти низкополигональные модельки Ну, конечно, благодаря графонию Half-Life of Source они выглядят получше, чем в оригинальной первой части но все равно посмотрите на эти лица, капец. Твое лицо, когда понял, что... Жизнь в Может, мем получи придумать, если хотите. Никого не заставляю. Вот если бы военные были за нас, то... Они бы все жили, но... Из-за этого они будут погибать от моих рук. Хеку их зовут. А Хеку переводится... Я не знаю, как переводится, короче. Расшифровывается точно. Хекку, Half-Life. Да, это и не важно. Важно то, что я их буду убивать за плохое отношение к нам. Типа, надо устранить всех свидетелей. Черные мезы. А потом и будут еще другая... другая спецслужба, которая будет устранять этих военных. Представляете? You won't even know... Одни устраняют этих, а другие устраняют других. Как-то так вот. И так по кругу. Ну ладно. Я еще не договорил насчет. А вроде все сказал, хотя. Про эти HD текстурки. Это типа модификация такая. Может, может добавить. А оригинал. Оригинала нету. У оригинала. Нету этого. Так, стойте здесь. Сейчас мы тут поубиваем этих. Не будем мы попадать в лапы этих существ. Барнаку. Знакомьтесь. Хотя вы познакомились еще из, во, и со второй серии. Вот поэтому я пока снимать ничего не буду, чтобы... Ну мы были в курсе, как мои подписчики вообще на это отреагируют. Заходите сюда. Мы сюда, наверное, больше не вернемся. А то вот, как я сказал, в блокмезе тут еще вот была эта штука. Можно тоже было нажать открыть дверь. Ну, тоже кнопка. А сейчас ее нету в этой версии. Хотя, я не помню, бывали она в первом Half-Life в оригинале. По-моему, не было. Так, идите сюда. Так, стой. Что-то какие-то болтают ученые, какие-то нет. Типа на то. О, я все видел. Кстати, вроде бы МП5 используют одни и те же патроны, что и пистолет. Да! Посмотри, посмотрите на количество. Сейчас станет 210. И тут 210, да, представляете? МП5 используют патроны от глушителя. Это выглядит немножко странно. Я в этих ваших патронах не разбираюсь. Там и по прохождениям сталкера, вы это поняли, прекрасно. Но все равно как бы патроны от пистолета, пулемета подходят и для обычного пистолета. Это бред какой-то. Хотя я сам говорю какой-то бред сейчас. Ой. Слишком много мне урона снесли. Так. Я тут вижу одного тоже чувака. Давайте. Но ну, я не могу спасти ученых. Их убивают быстрее. Ми не меня убивают даже быстрее, чем их. Потому что мало ХП. Вот. Сюда пошли. Вот. Впервые за столько лет я, наконец-то, пройду Half-Life. Первый до конца. Ну, на Сурсе. Ну, ремастер, ну... Он ведь лучше. Я считаю его лучше, чем оригинальная Half-Life благодаря всем этим новым фишкам. Да и багов я особо сильных не вижу. Может, потому что у меня не стимовская версия, а то говорят, что в стимовской версии все плохо. Ну не знаю, не знаю. Вообще ничего пока доказать не могу. Меня пока все устраивает. Вот что, то, что я вижу. Это все хорошечно. <звы> Газёныш. О, у меня теперь это здоровье появилось. Может, сейчас я смогу спасти ученых. Черт его знает. Так, так, так, так. Подождите. Да, блин. Этот здесь остался. Ой, ладно, хотя бы так. Я уж потерял одного ученого. У меня там, в принципе, еще один негр остался сзади. Так что страшного ничего не будет уже. Ну, вам пока нравится игра, да? Я думаю, что да. Несмотря на то, что кто-то, может, ее будет посчитать старой. Ну, блин, ремастер 2004 год. Это один из самых первых ремастеров, которые когда-либо выходили в игровой индустрии. Right. Поэтому я уж это. А если бы я оригинал проходил, он бы как смотрелся еще старее, потому что там физики нету нормальной. Поэтому пользуемся тем, тем что есть. Не зря я сурс начал проходить. Пойдемте. Пойдем. I'll wait right here. Блин. Все, идем. И этого чувака тоже заберем с собой. Не оставлять же здесь помирать. You know Вообще все NPC следуют за нами. А вот в Блэк полно было NPC, которое... Нет, я стану здесь, я не пойду там. В чем-то <laughs> это Half-Life может превзойти. Даже ремейк фанатский. Который я считаю, ну... Отдельной игрой, не то что модификацией. В виде отдельной игры, в такой прорывной Ну тут э, все современное из звуки А чё, эти уже мертвы? Их вояки убили А я-то подумал Ух, какая пасть, вы посмотрите, какая уродливая Ух, а внутри-то ничего нету Куда... Как она проглотит ученого Вот в целиком пасть Там чё, ст... ну, вот вижу, и стена Тоже потолок там есть Хотя не стоит насчет этого задаваться вопросами. А, я здесь всех убивал, это я помню. Пойдемте. Обычно в таких вот локациях, в этих переулках любят делать загрузки. Сейчас не сделали. Так, слушайте, чуваки, давайте пойдемте. Вы, вы пойдете здесь, побудете с этими трупами. Посмотрите их, поизучаете, вы же ученые. Жаль, одного не спас. Ладно. Ладно. Сейчас жалеть не буду от этого. с МП5? Какая отдача, просто капец. Так. Да, а ч она так долго взрывается, граната? Но я хотел, чтобы он сам себя убил. А тут вот так вот оказалось. Эти чё, тоже убиты? Вот -то и свапан. Это тоже убит. Ну, мало ли тут будет Барнака, у которого тут. Короткий язык. Вся, всякие существа нафиг тут вот, летают. О! Это уже переход в дальнейшее место действия. Ну, сейчас вот игра стала намного интереснее, когда появились эти военные. Я скажу. Я испытываю ностальгию от того, что выпадает из этих коробок, потому что я помню это все. Ну вот игра совершенно новая, поэтому там плейлист с ностальгическими играми в моего детства я добавлять эту игру уже не буду, потому что я в нее по сути не играл. Если бы я играл там э, в оригинальных Half-Life 1 сейчас, вот, даже с этим HD паком, вот, в настройках там, по моему, имеется, но в ранних версиях его не было. Он в поздних появился. Так, а мы здесь были? Да, я потом пошел вот так вот. Все ясненько. Ну, вот лично Я считаю, что разрабам надо было добавить это, вот как раз это, этот HD пак в Half-Life Source. Ведь это Source, это ремастер. А тут используются обычные модельки. Ранее. Ну ладно, пофиг. Что-то я слишком часто говорю об этом, да, подписчики? Я просто обладаю многими знаниями про насчет Half-Life. Я фанат этой серии. Моя любимая серия. Одна из любимых. Вот. Вы узнали ее. Half-Life у Плинк проходил. Это, по сути, первая Half-Life. Но это, по сути... Игра происходит между какими-то главами, какими я не знаю. Самое главное, происходит она. Что, пойдете все? Сюда. Едем дальше. Встречать военных с распростертыми объятиями. Я на такой не подписывался. Так! Вы, пожалуйста, не умирайте, так нелепо, ученые. Я, конечно, угораю над вашими смертями там все такое. Хотя я вас спасаю. Но вы угарный персонажи. Не хочу, чтобы вы тут умер. Там опять борьба с военными будет сейчас. Поэтому мы пока. Это, ученые, здесь побудут. Мы впервые вышли на поверхность, друзья. Меня убивают постоянно Музыка играет Так Ученых я здесь оставлю Пожалуй Потому что тут бомбардировка сейчас будет Точнее Она уже началась Давайте этот момент Мы с вами пройдем по-быстрому Потому что ученых мы с собой Забрать не сможем И потому что тут Что-то все жестко Бабах-бабах-бабах. Артиллерия нафиг. Эх. Остался я без ХП. И музыка закончилась. Ученые бы пройти сюда не смогли. Поэтому, ладно, пофиг, что они там остались. О, заблокировал. Обвал. Не, ну момент крутой. Правда, я в детстве его проходил дольше. Я его помню. Прекрасно. Вот мы вышли впервые на поверхность с вами. И... Мы будем на поверхности еще не раз. Всякие будут эпичные события у нас происходить. Это я помню этот момент. Смотрите, тут у нас еще тараканов видел. Сейчас тут десант будет. Так. Забраться. Ну, мне тут делать. А, есть. Есть что делать. Смотрите, у нас тут... Мы умерли. Лучше не попадаться на эту ловушку. Что-то я стал часто умирать. И это причем я на среднем уровне сложности прохожу. Все-таки хорошо, что я не стал на высоком проходить. Блин, а я помню, тут вояки спускались на веревках. Что-то их сейчас нету. И посмотрите на эту вентиляцию. Если что, вот так сидя, я стоя. Вентиляция размером с человека. Ну хоть не размером с гориллу, да? Как в метро Exodus это было. Че, я успею пройти, нет? Куда идти-то? Два пути. Ну, я думаю, меня разорвет на часть, если я через вентилятор попытаюсь пройти. О, ученый стоит. Это тот, это наш, он здесь остался. Так. Стоп. А, это тайник такой. Смотрите, прикольно. ария один. Нужно 51. Арена 51, зона 51, друзья, это у нас. Вот как раз недавно игры про нее проходил. Прикольные. Но если бы не недоделанности бэксайта, то есть... было бы еще круче. Так, я все-таки рискну попытаюсь сюда пройти. Что у нас тут? Что там за? Свет в конце туннеля. Паузи по чинаре. Также узко там. Ну, там еще черви могут обитать. Какие черви? Что Че ты несешь, Вегас? А я говорю, дождевые черви. Кролики же роют землю. Че за. Че за. Ни хрена себе. Здрасте. А. Ну ладно, позарь там, я не знаю все равно английский Это что за путь? Он там болтает, болтает, болтает, он думает, я его слушаю типа. И че? Чего это за нафиг? Че за вентиляция с... с стенкой? Так, я еще скажу, получается Гудвак пожевал. Не знаю, вырежут или нет. Если не вырежут, то вы услышите молчание. Так, я сюда еще схожу. Все-таки посмотрю, что здесь есть интересного. Вот здесь у нас тайник. Там у нас что, куда путь ведет. А здесь куда? Ой, как много путей нафиг. Это что за место? О! Нифига! А, я узнал это место. Я как раз там газировку показывал. Ну, рассказывал факт про газировку. Я много всяких разных фактов буду рассказывать. И что? Все, что ли? Так скудненько, если честно. Мог бы сюда и не ходить. Ну, че, ладно, пофиг. Нет, я люблю, наоборот. Б... Я наоборот буду ходить во всякие эти интересные места. Все, я его убил же, да? Это еще один заспавнился просто. Все телепортируются нафиг. Так, и сейчас пойдем сюда. Ой, какой высокодетализированный хиткрабик. У него тут кишки, у него. Я не знаю что это за. Слушайте, я в анатомии не шарю, поэтому, тем более за инопланетных су существ, анатомию инопланетян этих я yeah. знать не знаю и знать не хочу. 12, Ой, вы меня увидели? Мой фонарик спалили. Ай, will... я убил двух уродов что-то там, да? Сказал как-то. Можно было диалог досушить, но я не знаю, где я сохранился. Сохранение-то далеко, наверное. Ну все, я, короче, пошел обратно. Во! Пришли сюда. Вот, получается, тут сидел, заперся, пока охранника утащил зомбак. Вот, мы открыли с вами эту дверь. Это закрыто, но я можно открыть, нажать снова на кнопочку, она откроется. Пойдем! Не буду оставлять тебя тут. Вот так вот. Прошлись. не недолго. Ой, а я не, а я не стрелял это само. Реально само. Я не, не вру. Капец, да сюда проще гранату кинуть, но тут ученые. Есть. Хрен знает, как он это испугается. Ой, ой. Дебил стреляет Так что то у МП5 MP тут Капец какой большой разброс Только сейчас убил Мяука не было опять Это типа инопланетные кошаки Капец они страшилы А это Хиткрабы, инопланетные крабы О А, где? Фух, эй Тихо, не беги кстати, я помню момент, сейчас какой будет. Смотрите. Мы идем таки идем. Идем с негритосиком. Ну. Опа! Вот и все. Такой, такой мини-скример. Вообще Half-Life не является скримером, но тут есть, конечно, жутковатые моменты некоторые. Ну, их очень мало, к счастью. А мощник, к счастью, нет. Наоборот, это же было бы хорошо когда в игре много всякого, всякой крепоты, я считаю. В шутерах, в шутерах, в шутерах, если чё. Чтобы мы могли давать отпор. Если каким-то образом мы пропустили монтировку, она еще здесь присутствует. А, нифига. Хотя, каким образом монтировку можно, типа, упустить? Если без нее не пройти. Хрен знает. Ну ладно. Что это что за воп вопросы вроде задаю, а вроде шарю за Half-Life. Если что, я отвечу. Джим э, до сих пор неизвестная сущность. И скорее всего это даже не человек. Если что, G-man. Инопланетянин. Ой. Я помню эту вагонетку нафиг. Конечно. Мы тут можем. Мы можем вот так вот проехать Подавить Так Пестик имба Давайте Назад поедем Убьем их всех Не будем никаких инопланетян Оставлять в комплексе Блин Испугался Так этих я убил Теперь разгоняемся Почему он не давится? Где он? Где он? Слился с остальными. Что-то звук еще какой-то скриповый сходит. Странный. То чувство, когда пистолет стреляет меч, чем гвок. Эй! Эй! Ладно. А, а ничего, что я как бы остановил вроде вагонетку. Я бы что, я бы мог слететь в радиацию. Видите, у меня счетчик Гейгер зашкаливает. Ну, блин, пестика опять очень меткий и мы им будем поэтому часто пользоваться. Это я, пожалуй, взорву, если вы не против. Они, а они не взрываются, что ли? Нет, все взрывается. Граната нафиг. Просто в радиацию упала. Так. Подождите, друзья, я. Я же гроза всех ящиков. Поэтому вы все прекрасно понимаете. Под друзьями, я имею в виду и не про с Александра, естественно. Потому что меня, кроме них, особо так вот до конца никто и не смотрит. Баванчик не смотрит, у него дела, проблемы всякие там. По жизни я ему сочувствую, что у него все так плохо. А раньше он меня, у меня каждое видео смотрел, хоть до конца. Папзигеймера, естественно, нету. А, меня мог бы и лайми смотреть. Да нахрен, на, на, да нахрен он нужен, если честно. Со своими. Со своими играми. Я такое смотреть не собираюсь. Да и тем более времени у меня и на него нет. А странника. Тоже не хочется смотреть. Пусть будет только Лойнепро и Рус Александр. Вот ко ко людей, которых я вот так вот смотрю по тайм-кодовому, а и Эллиот, естественно. Ну, некоторые видосы у Вавана я до сих пор так смотрю. По тайм-коду. И мне это нравится. Когда я так смотрю, расписываю все по момент. 60%. 75. Да. Все. О, нифига. А я не знал, что тут такие бочки присутствуют, бочки с радиацией. А, а, я понял. Тут даже бочки с радиацией есть, прикиньте, я не знал этого. Вот так вот. Прям в токсичных отходах. А мы можем проскользить как-нибудь? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Нифига чё я могу. Смотрите, умеет, может Вегас. Все, он может, если захотеть. Работать нормально не могу. Иногда косяки. Какие я совершаю. не упал. Вы посмотрите как проскользил. Прикольненько. Ой! Слушайте, а скоро же тентакли будут. Если я не ошибаюсь. У меня вот истинных фанатов Half-Life'а нету на канале. Ну кроме Эллиота, пожалуй. Его вообще второй канал назывался Фриман. Вот так вот. А куда? А кнопка куда делась? Уже кнопка была, помните? Ладно. А я думал, ты не заметишь. Так. Ой. А куда он полетел? Куда ты полетел? Так, этого. Взакрём. О, нифига там. Давай. Ящики-то надо взорвать тоже. И эти мы тоже взорвем. Придется прыгать. Надеюсь, я это сделал не, не зря. <с> Лучше бы там и сидел. Они все время у каких-то трупов прячутся. Эти инопланетяне. Блин, какие они косячные. Попасть в меня не могут. Оп! Так, я думаю, я думаю, что ничего не думаю. Мы сейчас эту главу э, пройдем с э, тентаклями. Может, и закончим серию, а может, и раньше ее закончим. Что? Стоп! Он мне сказал установить уч это... опасность. А я помню эту, эту касцену не кассену, а скрипты. No, no, no, off, его утащили. Если что, это тентакли, знакомьтесь. Тентакли. Вот так вот они выглядят. Пока нажать не могу, потому что тут у меня нету этого а, топлива. Надо подать топливо окси. Это что? Я забыл. Вот это топливо. И поверси его типа, энергию включить. Вот это босс, на котором мы остановились на первом пауп ну, по крайней мере, я. И дальше я уже то ли не смотрел. <noise> Быть тихим? Хорошо. Так, так. А, а, stains... Он совершил ошибку. Кстати, а если я это взорву? То он сдохнет. Пока взрывать не буду. Охранник сдохнет. Смотрите, короче, у нас гранат не хватало и мы не знали, как отвлекать тентаклей. И так, они реагируют на шумы. Если что, на звуки. А если мы кинем прям вперед? Ч это было сейчас? Почему она у меня взорвалась? Я... Чё за... Стенка какая-то неви... невидимая. Вот. Туда. Уходите внутрь, обратно, откуда вы припёрлись. Ой. Если честно, я как-то даже боялся, что ли, этих ужасных существ. Эти жуткие звуки сдают, я их до сих пор помню. Так, тихо. Блин, легкая тактика на самом деле, просто передвигаться. Блин, испугался немного. Они немножко успокоились, а сейчас опять сбодоражились. Блин, помню этого босса и Блокмерза причем. Блокмерза я просто два раза проходил. Еще, когда ПК подарили, ну, где-то в четырнадцатом году я ее проходил, скачивал. И еще ксена не было, там старые, ну, модельки, анимации от оружия были. И это... Легко их прошел. И вот в декабре прошлого года тоже проходил. Тоже... Легко. Это настолько офигенная игра. Ну, последнюю версию проходил тоже пиратку. Я все пиратское прохожу нафиг. Думаю, можно даже не спрашивать. Если что-то лицензионное будет, там, дисковая или стимовская, то я обязательно об этом скажу в видосах. Только вот что-то маловато патрончиков. Ух, чернота какая. Лучше туда не ходить. А мы туда все равно и не попадем. Думаю, мне, кстати, много чего придется вырезать, всяких моментиков там. Я вроде по друбе хожу, как будто по обычному полу, послушайте. Как будто по полу обычному хожу. Косяк со звуком. А я должен по металлической поверхности ходить. Так, взяли, забрали. Закрыли Все. Перебили Ой, я этот момент помню Фэ, В принципе, чё? Я все помню нафиг Я причём спидраны по Half-Life первому смотрел Поэтому много чего знаю сейчас Смотрите, мы включим огроменный и гигантский вентилятор Это как раз энергию мы сейчас включим Сейчас давай, раскручивайся Сейчас такое витрище будет и нам надо будет полететь Туда наверх А если я гранату кину? опа, она вверх полетела Физика, физика, физика Обожаю, обожаю, обожаю за это -life. Вообще, движок Сурс один из самых лучших И самый оптимизированный движок Ау! Я должен был удариться головой на мне же нет никакого шлема. На не Фримане. Поэтому я должен был башкой удариться. раканы. Как я их давно не, не встречал, кстати. Ой, капец, их много. Че, они остановились сразу? Лучше их передавить всех. Потом уже идти дальше. Ой, они сюда все уползли, охренеть. Понимаете, это Вегас Шоу. Если он что-то не сделает, то он не успокоится. Блин. Вот так вот. Треугольные тараканы. Вот так вот вам. Никого нахрен не оставлю. Всех затопчу. Ненавижу насекомых. Особенно приятно. О. Здрасте. Бедняги ученые. Все заражены. Так как заражены нахрен? О, все подали питание. Не заражены, а захвачены паразитами этими нахрен. Хиткрабами. Двари просто. О, все. Все, все, все. Идем обратно. Мы тут все сделали. Я этот момент помню. Помню лишь потому, что я это проходил Я это проходил, я, я уже не понимаю, о чём говорю Мне уже надо порой, ну, заканчивать выпуск в скором времени Так Там граната взорвалась Если честно, мы не знали, что тентакли, оказывается, реагируют на шум Паузи, паузи, блин! Я испугался! Господи! Так, надо, надо туда прыгать, да? Здесь же ничего нет. Можно в радиацию, конечно, спрыгнуть, но я вам этого делать не советую. Не в реальной жизни, не в играх. А! А! Не торопимся! Эти твари все ломают! Вы в курсе, что это долго строили? Все это долго строились за деньги. Рабочая сила. А вы все это ломаете нахрен. Просто вот вари нафиг. Вот. Смотрите. Я вам кое-что покажу. Где-то тут электричество нет. Где-то... Вот здесь что ли? Здесь. Короче. Здесь, короче, будет электрическая вода. А! Я подумал, это обычные веревки, слушайте. И капец, я повелся на вот эту вот. Не могу поверить. Вот обычная веревка, вот тут висит. Непонятно, что она тут делает. Так вот. Тут потом, когда мы энергию включим, там вода станет электрической, и мы не могли пройти. Мы не знали, что. Ящики надо, оказывается, двигать. Капец. Капец, лоханулся. А чем мы ждем? А, лифт. Ух, физика. Бам, башкой ударился крюк. Как будто это крючок от удочки. О, тут еще лестница есть. Прикольно. Может, тут что-то пойдет не по плану? Нет. Да, да, пошло что-то не по плану. Лучше, лучше перестраховаться и вылезти. Мы же сейчас лифт упадет. Ой, ну нафиг. Все, он застрял, он не падает? Может пойдем со мной? Альберт Эйнштейн. Ты серьезно идти со мной не хочешь? Представляете? Какой наглый ученый. Нифига. Нифига себе. Че, кто по мне стреляет? А, там эту. Там Бусквит. Честно скажу, я испугался этого момента. Какого черта... Блин. Я подумал, опять меня придавит. Капец, ты наглая! Штука, ты чё так... ...быстро нафиг? Ой, капец, -ка, какой... О, здрасте. А чё ты тут делаешь? Ты здесь останешься? Но ну, если что, я это включил. Я же включил. А! Ой, капец! Че его там убило? Ладно, в принципе, и знать этого не хочу, пожалуй. Уходим отсюда. И сейчас думаю закончить серию, а то у меня уже пропала какая-то мотивация говорить что-то. Someone has restored all power, will have the engine up again in no time. Чё, до сих пор не пойдешь со мной? Мне плевать, что ты говоришь, я на английском не базарю. Fucking English language. It's shit uh, language. Russian language is the best. Как-то так, да? Не буду учить английский нахрен, он мне нужен. Инструкции считать всегда есть. Google Переводчик. В Google Переводчик добавили там это, функцию переводить картинки. И это вообще замечательно. Хотя изначально такая функция была в Яндекс Переводчике. Смотрите, у нас тут. Вы на этом моменте, мы остановились. Я помню, и все, короче. Дальше я в Half-Life не играл первый. Играл во второй и другие игры. Тут надо, короче, подвинуть ящики. Мы просто тупо не знали, что делать. У нас мало ХП было, во-первых. Эти медстанции кончились. И вот, короче, мы остановились на, на таком глупом моменте. И гранат не было э, еще. Причем. Чтобы тентаклей отвлекать. А то... Ну, а то вы знаете, что они реагируют... Мы не знали тогда, что они реагируют на звук только. Простите, если вы слышали... Здесь ничего не слышали. Так, их, если кинуть прямо в дырку гранату, то они спрячутся ненадолго, но что-то у меня пока не получается это сделать. Все, тихо, проходим. Только не реагируйте на меня. ПЖ, ПЖ! ПЖ! ПЖ! ПЖ! Вроде глаз у них есть, а они, слеп... они... На... на звуки только реагируют. Зачем им глаз тогда? Капец какой, у меня нет уже гранат, они у меня закончились. Ой, какие жуткие существа. Пожалуйста, не трогайте меня, хорошо? А, бежим! О, гранаты фух все короче сейчас сейчас мы их уничтожим друзья с вами первый босс будет повержен смотрите все подали все включено смотрите вообще хрен знает для чего это создали но оно нам помогло уничтожить этих тентаклей интересный босс да в котором ты почти не участвуешь вот так вот уничтожили Победа. Все. Открывайте. Это больше включить нельзя. Русские победили. И на пришленцев. А, а где охранник? От него тут только пистолет остался. Капец какой. А небось он тоже испарился, да? Хотя там труп был. Охранника другого. Но это... Его ли убили. Все, спрыгиваем сюда, в это вот. дерьмо. Дерьмо туннельное. Сейчас мы спустимся. И закончим на этом серию. А что ты? Не будешь уже разбиваться капец какой это а это что такое что за хотя я даже знать не хочу если что я хочу знать что мы с вами закончили серию всем огромное спасибо за просмотр всем удачи жутко выглядит если что да вот это вот дерьмо и всем пока